В нашей передаче будет все самое сокровенное, друзья. Поехали. В за орехами. Да. Давай проверка связи. Да ну, там нормально. Связи. Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш. Конфетку будет. Не хочу, а помнишь, когда нет. вот они только появились в офисе, как вот и все их зажирали? Б... Не в себя. Я штук 10-20 за один день. За один присест. Сегодня 20, завтра 20. А потом у мне шайба, знаешь, как это... Давай, убирай конфеты, поехали. В чем это? Давай, на какую тему сегодня? Давай поговорим... Mm -hmm. <реклама> так, о чем мы ту <реклама> Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья, грядочка, наша грядочка. Не забываем лайки, колокольчик, уведомления. Вот здесь у нас внизу комментарии. И у нас сегодня тема будет тема квартир. Что можно приобрести? Не, для... то, не только тема квартир. А мы сегодня с вами поговорим Давай про объекты в низком бюджете. До 6 миллионов, до 6 миллионов, миллионов рублей. Абсолютно э, все варианты. Какие комплексы можно рассмотреть. Где-то проходит ипотека, где-то не проходит. Квартирники, апарты, жпшки, любая ликвидная недвижимость, гаражи, гаражи дом-гараж, будка для собаки, лавочка. В общем, друзья, вся любая недвижимость, где можно рассмотреть в минимальном бюджете, а может быть где-то заработать. А давай по очереди. Один ты, один я, один ты. Давай, давай. начнем начинаем с квартирников и плавно... Не-не-не, с любой, давай, говори. Вот у тебя что? Вот бюджет 6 миллионов. А давай так. Наличные или ипотека? Не, не, не. Вот а, сейчас озвучу. А, хороший квартирник в рамках 6 миллионов можно забрать 37 квадратных метров. Друзья мои, это мой излюбленный комплекс. А, ранее мы там делали... Чего? что это такое давай ранее мы там делали большое количество продаж продали полкомплекса, может быть даже еще и больше и у самого там квартиры и вообще есть какая-то определенная любовь к этому комплексу и больше могу сказать э -э в рамках сочи ему как бы конкурентов нет потому что комплекс огромный это 11 ну чего ну послушай вот ты заивать мужика семейный о, -о, о я да. забыл, это да, одна да одна друзья мои, какая семейный. вот давайте сразу, вот по-хорошему, а, он находится в Лазаревском, и вы сейчас скажете, да, жопа мира, я извиняюсь за выражение, да, чего там делать в, в этом вашем Лазаревском, и так далее, и тому подобное, друзья мои, мы теперь посмотрим на Лазаревска немножко с другой стороны, мы посмотрим не из Сочи, из Центрального, в Лазаревска, а посмотрим из Мурманска в посмотрим с Челябинска в или даже там из того же самого Краснодара и я могу сказать, что Лазаревское классно, потому что э, мое личное мнение, то что это рай для пенсионера Лазаревская это равнина а комплекс э, семейный полноценный, крупный комплекс именно полноценный такой, как он должен быть а квартиры там классные, 37 метров за 6 миллионов можно купить, друзья мои и то, что касается ЖК «Семейный», там ипотеки, налички, вообще все проходит с завышением, занижением, с подкрутом, с подворотом. Ну, в общем, все там можно делать. И, опять же, вы наверняка много знаете о Лазаревском, да, и много будете комментариев писать. Но я хочу сказать, что сейчас, вот, внимание, сейчас... Квартира 37 квадратных метров в Лазаревском вне сезона сдается за 35 тысяч рублей плюс коммуналка. Я готов с кем угодно поспорить. Это слова моего инвестора, да, то, то есть, у которого там две квартиры, и я сами они туда периодически приезжают. Слушай, я даже дополню. Комплекс так и назвали семейный, потому что люди попродавали всю свою недвижимость в своих городах, переехали на побережье Черного моря, Лазаревская тихо, спокойно, равнина. вот для того, чтобы э, понимать, что мы живем на побережье Черного моря, до моря дойти буквально 10 минут, рядом магазины, магниты, остановки, лавочки. И еще, владеть. кстати, хочется дополнить, да, друзья мои, семейный, ЖК семейный, это, наверное, самый стабильный комплекс в городе Сочи. Объясню почему, потому что каких-то э, лютых перепродаж крайне дешевых, ну нет в принципе, ну их просто, их не существует. Там цена держится, там цена... сдается, там живет там проживается продается, перепродается. продается и что могу сказать огромнейшие большие детские площадки спортивные корты футбольное поле баскетбольное волейбольное. там кстати рядом сейчас будет огромный бассейн там сейчас строят строят строят, строят... торговый центр сейчас строят да, там вот эти площадки да, там площадка есть не помню что там но точно знаю, что там будет то ли спортивный комплекс, то ли а, что-то спортивное, в общем, там будет прям возле комплекса. То есть, хорошо, да, для жизни в бюджете до шести 6... А -а -а, вот, слушай, до 6 миллионов э, вот мы в свое время, знаете, как делали вместо того, чтобы продавать какие-то кривые объекты, да, там, как э, делал у нас э, весь город, мы продавали ЖК Семейный, пусть в Лазаревском чуть, чуть подаешь там от Сочи, зато нормальный, полноценный квартиры. кстати э, у меня там есть квартира я сначала продавал, но ну, продавал лениво как бы, ну, продавал, попродавать э, не хотел я ее продавать так, если по-честному, и по итогу сейчас делаем ремонт, и какой-то элементарный отдых там э, родителей, да, там летний период или там в межсезонье естественно это будет ну, максимально приятно кстати возможно слушай на электричке ехать ну но до 40 -40 центрального района минут. сочи ну ну 40, 40. минут ну, это, час потолок, билет там, будет там, стоить ну рублей 80 по-моему где-то так плюс минус да за электричку заплатить то есть это настолько но отправить в лазаревская жить в этот семейный своих родителей ну, кайф, родственников кайф, кайф. бабушку дедушку вот пусть здесь живут неподалеку или они у вас где-то будут там за десятками тысяч километров жить, а вы сами в Сочи. Или вот буквально 40 минут езды. Да, да вот поэтому однозначно. в рамках 6, 6 миллионов 37 метров можно классную квартиру там забрать. Но сразу могу сказать, друзья мои, а, там будет квартира черновая. А, с ремонтом они стоят от 8, от 8 500, там кто на что горазд. Но а, нормальная справедливая стоимость это 6 миллионов а, за 37 квадратных метров. А, идем дальше. Что у нас есть? Тебя. Я рассмотрю, я с тобой вообще по Лазаревскому, по семейным полностью согласен, поддерживаю. Я рассмотрю, если есть бюджет 5 миллионов рублей, за 5 можно рассмотреть в Дагомысе на первой береговой линии, на одной территории Карвела португалии еще раз напомню, комплекс «Да Винчи. Вчера проезжал там, заезжал, смотрел, разобрали полностью всю крышу, смотрели наши видеообзоры, вот это полукруглое. А, полусферная крыша, да, все снесли, все разобрали, все будет новенькое, аккуратненько, красивое Сейчас у застройщика по почти там по 7 миллионов рублей а, я вам предлагаю: за 5 миллионов рублей можно при, приобрести себе. Не пишу, 23 квадрата. А, 23 квадрата, да. А, что там, заработать на росте цены за метр квадратный можно однозначно и перепродать, сдаваться будет. Хотите также, сами берите, проживайте, управляйка будет, бассейн есть. С таким, э, с такой ценой входа э, по бюджету, если мы рассматриваем там до 5, например. Но у нас по побережью Сочи нет ничего, тем более локация, ликвидность рядом, давай, магазины, дальше, давай, магниты. Да, извиняюсь, что перебил. Друзья мои, дальше пройдемся по квартирничкам. А можно я, наверное, сразу в одну грядку всех поставлю, <coughs> да, то нам час не хватит все рассказывать. Гранд парк можем купить 23 метра? Гранд Парк. Мы Может, можем ты... купить Аллея Парк 29 квадратов на шестом этаже. До 6 mm -hmm. миллионов. Есть нет, у нас нет, там нет, за 5 800. Нет, нет, там, 26... нет, там, там, а, там 29 квадратов. 26 квадратов без балкона. Такая же квартира, только без балкона. Вот она как раз в этот, в этот бюджет входит. У нас П есть? П есть. П да. это в Кудепсе находится между Адлером и Сочи, ну то есть это район, знаете, Кудепста, где... да, Кудепста, возле, Кудепс возле Кургородка, да, в общем там два больших гигантских комплекса, это Флора и Летний, да, Летний, кстати, тоже можно, летний рамках, можно рассмотреть, да, в рамках этого бюджета, на самом деле, друзья мои, вариантов до 6 миллионов по Сочи, Очень в маленькая тележка, там таких позиций, как каких-то жилых помещений, их просто настолько много, это перечислять, замучишься. Но мы сейчас с вами обозначили самые... А, кстати, это Измайловский парк. Измайловский парк, это вообще как бы... Да, это да, отличный да, да. квартирник, отличный данный, квартиры, ФСШный, да. э, тем более... Статус квартиры находится точно так же на Мацесте. Да за 6 можно даже поискать есть в Челтенхеме, в Командоре, в Лукоморе. Есть варианты. Пусть это будут невысокие этажи, небольшие площади. Ну, в Аурии можно полтора квартиру купить. А, это мы по квартирникам сейчас идем. А если рассмотреть большое количество жилых помещений, где И уже сданы через здесь. суд... С участием администрации, все готовое оформление сразу же в собственность в рост есть. И большинство есть, где проходят ипотеки. А ты знаешь, что, что даже Green Palace можно купить за 6500? но там ипотека проходить не будет. Это единственный минус. Даже Green Palace можно купить за 6500, ну 22 квадратных метра там будет. Да. Я знаю, что за 6 можно можно купить на. Ползоблики можно купить. Ну так, если. Мадрид 5 можно купить. Я бы с тобой поспорил. Мадрид 5, небольшая площадь. Пусть она не будет не прям супер видовая. Ну, да, В общем, друзья, мы сейчас да, прям так хорошо начали рассказывать про семейный, потому что а почему семейный? Почему мы сделали, собственно, на него акцент? Ну, давай, говори, я даже еще. Ну, мы пропустили. Кислород, и Сочи парк, там однозначно туда Есть, можно зайти. да, такой да такой можно, очереди. да, но это в идеале, конечно, за наличку заходить. И, ну, кстати, и... Шо шоу шоу вариантов вообще, нет. ну, до 6 вариантов, очень, до 6 очень, миллионов очень много. Очень Начинаю много, да. Облака на транспортное, потом... Перес... Весенний немецкий. Весенний немецкий. А, и этот, как его, чуть ниже там, на Фабрициус, как его... на Фабрициуса. Рядом с ним, Акана Фабрициуса и рядом этот... Ну, короче, там тоже. Подожди, ну там с это нормальный комплекс. Ну, ну, нормальный, хорошо. Там тоже можно рассмотреть. Но ну, на самом кстати, забыл Там реально можно до 6 миллионов взять хорошую... Ну, на... Она с ремонтом, кстати, будет, да? На, на самом деле, как кто бы там что ни говорил, ну, 6 миллионов, полноценный нормальный бюджет. Если есть это наличные средства... Ну, за 6 есть, что рассмотреть. Да, я почему, собственно, сделал, мы почему-то такой акцент сделали на ЖК «Семейный», друзья мои. А, понятно, что а, достаточно много вариантов в городе Сочи, там, до 6 миллионов, там, 5500, 5 и до 5. Но а «Семейный» это все-таки, ну, какой-то комплекс, которому лежит душа, а, у которым, в котором есть определенная любовь. И это все-таки, блин, полноценный комплекс, огромный. Если, допустим, «Семейный» поставить условно а, на Мацесту, но цена там была раза да, два дороже. Правильно говорю? Ну да. Потому да, что это. в рамках центрального Сочи ему места не хватило, потому что комплекс здесь действительно огромный. Поэтому... Давай даже знаешь как? Я не могу привести аналогов жилому комплексу семейный по всем параметрам. Нет. нет. По такой огромной территории с такими огромнейшими площадками, но я ни одного. не Единственное, на Сочи что более-менее да. похоже на семейный по фасадной части это ЖК Новая Заря но это абсолютно разные комплексы это разные застройщики но а, Новая Заря мало-немало похожа или семейно похож на Новую Зарю как бы. разницы нет, но тем не менее а, семейно классный, поэтому имеет смысл рассматривать, знаете как, а, для чего имеет смысл рассмотреть вот просто для себя, вот просто чтобы было вот и все да. Для родителей, для собственного отдыха. Кстати, то, что касается летнего отдыха в Лазаревском, я не могу сказать, что там хреново. Там, там отлично. А там битком все. Там, там все, все сдается. Вот, вот, ребята, были, сейчас скажу, в конце сентября в прошлом году, в 8 утра приходит на пляж, И люди а, уже а там все, гадают. ну как бы ну, уже, ну, как бы яблоко негде упасть. И да, самому негде есть упасть. Есть такое дело. Да. Поэтому, друзья, варианты есть, звоните. Решите. В любом случае, да, квартиру вам найдем под ваш бюджет, под ваш запрос, с вашими пожеланиями, хотите переехать жить, перевести сюда родных, близких. Ну, Все да, есть. семейный это прям комплекс для родителей, либо для бабушки с дедушкой, это вообще просто какой-то кайф, это просто какой-то рай на земле будет. Всем пока. Пока, друзья.